привет друзья с вами зажигалочка сегодня пятница утро Погода очень хорошая. Я надеюсь, у вас тоже красивое утро. Я собираюсь сегодня на остров Коронада, который является одной отдельной частью в Сан-Диего регионе. Это не только остров, это еще и отдельный город. Он очень интересный, я покажу вам, поскольку он вообще состоит из двух частей. Одна часть – это большая военно-морская база НАТО, а вторая часть – просто жилые дома, зоны отдыха пляжи и в этом месте расположен очень красивый отель Дель Коронадо, в котором в свое время останавливалась знаменитая мерлин монро следуйте моим видео смотрите мой канал подписывайтесь будет очень интересно